В Дагупилсе стартовала традиционная весенняя уборка городской инфраструктуры, которая проводится силами предприятия спецАТУ. В настоящий момент с применением специальной техники уже ведется очистка дорог от пыли и песка, скопившегося после подсыпки проезжей части и тротуаров в зимний период. Работы ведутся в усиленном режиме, чтобы с наступлением теплой погоды улицы радовали глаз, а пыль не подымалась из-за порывов ветра. Большие уборочные машины задействованы на городских дорогах, в то время как малая техника занимается уборкой тротуаров. Работы ведутся во всех частях города, хотя центр Дагупилса постараются провести в ряда как можно быстрее. Согласно договору, убирать проезжие части необходимо 5-6 раз в сезон, или примерно раз в месяц, но учитывая погодные условия и другие факторы, это число может меняться. Столько же раз необходимо проводить и уборку газонов. Для удобства участников транспортного движения спецтехника начинает работать с самого раннего утра. Стоит отметить, что в Далгопилсе есть отдельные места, где подсыпание дорожек в зимнее время происходит не песком и солью, а гранитной крошкой. Это променады в стропах и на улице Бругю. Все это связано с близостью водоемов, чтобы таким образом предотвратить попадание смесей в воду. Данная зона у духа уже очищены от мелкой фракции. Отдельное внимание с наступлением теплой погоды уделяется остановкам общественного транспорта. Хотя они убираются круглый год, именно после ухода холодов становится возможным мытье автобусных и трамвайных павильонов. К сожалению, даже с помощью водяной струи и моющих средств не всегда можно убрать клей или краску, оставшиеся после размещения рекламы и объявлений, а также хулиганские надписи. Предприятие спец АТУ просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с актуальной уборкой улиц. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга далгуской городской думы